Готовы? Сегодня будет вкусно. Я буду готовить новогодний королевский рецепт. Это будет аргентинский фаршированный фланг-стейк матамбре. В оригинале он готовится с яйцами в крутую и жарится на гриле, но я его немного изменю согласно наших широт и приготовлю в домашних условиях. Матамбре это фаршированный стейк, одно из самых популярных блюд латинской Америки, особенно в Аргентине и в Уругвае. Матамбре можно перевести с испанского как убийца голода. Ингредиенты могут отличаться по составу в зависимости от провинции приготовления, но в основном это целая морковь, сваренные крутую яйца и много черного Перца. А с чего же я его могу приготовить в нашей провинции? Говядина у меня есть, также приготовлю легкий соус чимичури, добавлю турецкий перец каппи и сыр. Сначала приготовим легкий соус чимичури. Мелко нарубим петрушку. Добавим рубленый чеснок. Добавим столовую ложку винного уксуса и пару столовых ложек оливкового масла. Даже три. Перемешиваем. Подготовим турецкий перец капи. его нужно обжарить на сковородке. Перцы готовы. Теперь говядина. Это Сонечки. А это нам. Говядину нужно развернуть, как буквально бумажный лист. Делается это очень легко. Вот так. Если у вас некоторые части получаются слишком толстые, вы аккуратно можете срезать лишнее ножом. Лист мяса расстилаем на пищевой пленке. И давайте собирать. Сначала импровизированный соус чимичури. Недоделанный. У меня есть полная версия на канале. Можете посмотреть. Вот здесь сейчас выскочит также мне понадобится сливочное масло на днях в интернете попалась смешная история о том, что это масло пахнет соляркой я вам ответственно заявляю, что это масло пахнет тут мне хочется перейти на украинскую мову оно пахнет вершками из молока коровы с карпатской полоны. Я сейчас его спробую. Ммм. Это масло. Всему масло масло. Теперь выкладываем перец. И сверху тонко нарезанный сыр. Заворачиваем. Это можно отрезать. Теперь я его хочу сколоть. Чтобы держалась форма. Теперь раскрываем и перекладываем в форму для запекания Это тоже можно все что лишнее вылазит можно отрезать Накроем немного фольгой. Скорость духовки 200. Минут 40 подстоит под фольгой. Потом мы фольгу уберем. Поднимем скорость духовки. И сделаем корочку. Готово. Я забыл посолить, когда собирал его. Сделал это после того, как снял фольгу. Посолил и поперчил. Получается очень красиво. Вот внешне мне очень понравилось. И сейчас я хочу проверить, как аргентинский фланг стейк матамбре будет смотреться в разрезе. Шикарно. Этот аргентинский фаршированный фланг стейк вы можете сделать длиннее, если вы обвяжете его шпагатом кулинарным. Это будет даже лучше. Я предложил вам вариант, как упростить, скажем так, сделать это с помощью зубочисток. И у меня получилось. Заметьте, первый раз готовил. Когда он остынет, его можно нарезать более тонкими кусками и красиво подать на стол гостям вашим точно понравится. Это был тридцатый рецепт моего кулинарного марафона и пора уже подписываться.